В некоторые моменты человек должен быть расслаблен, полностью расслаблен и дик, отбросив все цивилизованные формальности. Однажды случилось так, что великий китайский император пришел встретиться с дзенским мастером и застал мастера хохочущим и катающимся по полу, Его ученики тоже хохотали. Должно быть, он сказал или сделал что-то смешное. Император смутился. Он не мог поверить своим глазам. Так непочтительно было их поведение. Он не смог удержаться, чтобы этого не высказать. «Это невежливо», — сказал он, — «и не подобает великому мастеру. Должен соблюдаться определенный этикет. А ты катаешься по полу и хохочешь, как сумасшедший». Мастер посмотрел на императора, у которого был с собой лук. В те времена люди носили с собой лук и стрелы. И сказал. Скажи мне, ты всегда держишь лук натянутым, согнутым, напряженным? Или иногда все же его ослабляешь? Если держать лук всегда натянутым, сказал император, он потеряет эластичность, будет никуда не годен. Его нужно ослаблять, чтобы, когда он понадобится, сохранилась эластичность. «То же самое делаю и я», — сказал мастер.